Здравствуйте, дорогие водолеи по Солнцу и водолеи по восходящему знаку! Добро пожаловать на астрологический прогноз на август месяц! Дорогие водолеи, в этом месяце будут возможны хорошие события, связанные с вашими партнерскими отношениями, деловыми или супружескими. В прошлом месяце Юпитер перешел в знак Льва и поддерживает вас в этой сфере. Солнце тоже продолжает движение по знаку Льва. 1 августа Меркурий также перейдет в знак Льва и будет оставаться здесь до 16 августа. А 12 августа Венера перейдет в знак Льва и пробудет здесь до 6 сентября. Эти насыщенные движения планет во Льве принесут вам шансы в отношениях. Имеющиеся отношения примут более плодотворный характер и сделают вас более счастливыми, дорогие водолеи. В особенности 18 августа, когда образуется соединение Венеры и Юпитера, будет днем, который необходимо использовать, если вы собираетесь сделать новые шаги в отношениях. Это может быть заключение брака или начало делового партнерства. В этот день будут иметь место очень счастливые энергии. Возьмите себе на заметку этот день и постарайтесь его использовать. 10 августа в знаке Водолея произойдет полнолуние. Конечно, это важно для вас как полнолуние в вашем знаке. Так как это полнолуние образует квадрат с Сатурном, то оно может создать в вашей жизни важные переломные моменты. Сатурн привлекает внимание к ответственности, в особенности это касается работы и карьеры. Вы можете возложить на себя новые обязанности. Кроме того, вы можете выбросить из вашей жизни вопросы, приносящие вам неприятности. Вместе с этим полнолунием будут возможны важные изменения в вашем социальном статусе карьере. Вы можете добиться результатов от дел, начатых ранее. Это полнолуние может быть очень действенным для вас. Во время полнолуния вы можете почувствовать беспокойство и скованность. Необходимо соблюдать осторожность в отношениях с начальством и старшими в семье. Вы можете попасть в неконтролируемые ситуации. Если имеются вопросы, которыми вы пренебрегали, то вы можете столкнуться с ними лицом к лицу, дорогие водолеи. 15 августа Меркурий перейдет в знак Девы. Вслед за этим 23 августа Солнце также перейдет в знак Девы. Начиная с середины месяца на передний план будут выходить темы, связанные с материальной стороной отношений. Это указывает на то, что вы будете расходовать свою энергию в основном на темы, связанные с домом, вы можете проявить больше интереса к совместным доходам, акциям, кредитам, долгам. Будут возможны инвестиции. Вы можете заняться распределением бюджета. Новолуние в 9-25 августа поддержит новые начинания в этой сфере. Действие этих влияний будет еще более ощутимо на первой неделе сентября, дорогие водолеи.